в данном видеоуроке мы рассмотрим с вами способ, который позволит вам организовать свой доход таким образом, чтобы получать деньги круглосуточно, даже когда вы спите. Итак, что нам для этого потребуется? Предлагаю снова открыть текстовый документ, к которому мы ранее обращались и посмотреть, что у нас написано. Итак, необходимо пройти регистрацию на следующих сайтах. Вы не обязаны регистрироваться на всех этих ресурсах, но чем больше ресурсов вы задействуете в своей работе, тем больше эффекта вы получите. Итак, открываем сайты womail.ru, seosprint.net, vipprom посмотрим и для примера seofast. Кликайте на все эти названия и посмотрим, что расположено на этих сайтах. Итак, первым сайтом мы рассмотрим womail.ru для того, чтобы начать работу с этим ресурсом в первую очередь вам необходимо на нем зарегистрироваться как это сделать нажимаем на кнопку регистрация здесь нам показывают что для того чтобы пройти регистрацию на данном ресурсе у вас обязательно должен быть в мид в мид это ваш идентификационный номер в системе webmoney каким образом зарегистрироваться в системе WebMoney открыть рублевый и долларовый кошелек, если у вас их на текущий момент нету, вы можете посмотреть видеоинструкции. Проматывайте страницу вниз. И здесь написано видеоурок, как зарегистрироваться на сайте WebMoney. Здесь все очень подробно рассказано, что вам нужно сделать, каким образом, поэтому я не вижу смысла рассказывать то же самое еще раз. Здесь все вы сможете посмотреть. После того, как ваш кошелек зарегистрирован, обязательно запишите себе номера ваших в МИД, пароль и номера кошельков ВМР и ВМЗ. После того, как вы получите этот номер, вы автоматически будете перенаправлены на страницу регистрации на ресурсовом email.ru. Вот в данном видео рассказано подробно, как пройти регистрацию именно на сайте. Там нет ничего сложного, буквально вам нужно будет ввести некоторые данные свои идентификационные, и на этом процедура регистрации завершится. Итак, я сейчас зайду под своей учетной записью и покажу вам, что же делать далее. Итак, вы зашли в ваш личный кабинет. Здесь вам необходимо выбрать слева вкладку «Рекламодатель». Здесь вы можете выбрать один из вариантов рекламы. Это может быть новая рассылка, это может быть серфинг. Давайте разберем оба этих способа, они являются наиболее эффективными, мы ими и будем пользоваться. Итак, создаем новую рассылку. Здесь вам необходимо ввести название рассылки и текст письма. Варианты названий и текстов письма приложены в формате PDF и входят в состав курса. И вы можете, и даже рекомендуется периодически эти названия и тексты менять, как-то импровизировать, чтобы люди, которые работают на данном ресурсе, не привыкали к этим текстам, и им всегда было интересно вновь их открывать, заходить на сайт и, соответственно, приобретать курс по вашей партнерской ссылке, чтобы вы получали свое вознаграждение. Итак, пишем название. Например, поставьте... Доход на автопилот от 1500 рублей в день гарантированно. В тексте письма вы также можете написать. Скорее зарабатывай, нет времени ждать. Далее вам необходимо ввести URL. Что такое URL? Это адрес, по которому будет переходить пользователь этого сайта. Это адрес, который мы рекламируем. Как вы помните, Вашу реферальную ссылку мы сохраняли в специальном документе. Вам необходимо ее скопировать и вставить в окно URL. То есть вы вставляете не ту ссылку, которая сейчас у вас отображается на экране, а вы вставляете сюда именно ту ссылку партнерскую, которая отражается у вас в личном кабинете. Итак, нам необходимо проверить этот сайт. Для того, чтобы его проверить, нажимаете «Проверить». Это занимает буквально несколько секунд. И красный текст не проверен, меняется на зеленую надпись «Проверен». Это необходимо сделать, мы сейчас просто не будем тратить на это время. На нашем сайте нет никакой запрещенной информации. Время просмотра сайта. Минимальное составляет 15 секунд. Вы можете ставить и больше, но смысла особого в этом нет. Это увеличить стоимость рекламы но она вряд ли повысит эффективность, поскольку человек даже за эти 15 секунд, если он заинтересуется, то он уже начнет читать страницу дальше, он совершит покупку, потому что страница продает сама по себе. Итак, рассылка активно 7 дней, здесь также можно ничего не менять, контрольный баннер мы не будем прикреплять, дабы не повышать стоимость стоимости рекламы. Количество писем. Здесь вы можете выбрать любое количество писем, но я рекомендую брать оптом. Почему? Потому что, смотрите, за 1000 писем с нас берут 3 доллара. Если мы выбираем оптом, и, например, выбираем 5000 пользователей, то здесь 5000 пользователей получит письмо на за 8 долларов. А если брать не оптом, то это будет 15 долларов то есть видите разницу до да? 15 8 долларов почти в два раза поэтому мы выбираем оптом я рекомендую вам для достижения хорошего результата в продажах выбирать либо 5000 пользователей либо 10 10000 пользователей меньше не рекомендуется итак мы выбираем 5000 пользователей за 8 долларов это чуть больше 300 рублей вам необходимо для создания рассылки пополнить ваш баланс Вы нажимаете кнопку пополнить баланс вас перенаправляет на страницу, где вы можете выбрать сколько вы хотите внести. Вы вносите 8 долларов, нажимаете далее и далее вам система предложит варианты, каким образом вы можете эти средства внести. После того, как баланс пополнен, вы нажимаете кнопку создать рассылку и все, рассылка писем по пяти тысячам или десяти тысячам пользователей начинается автоматически. Вам остается только ждать, смотреть на статистику и периодически обновлять страницу Глопарта, чтобы наблюдать, как растет ваш баланс. Итак, это у нас было создание новой рассылки. Какие еще мы варианты можем рассмотреть? Добавить сайт для серфинга. Итак, для серфинга сайт добавляется похожим образом. Необходимо назвать набрать название. Здесь у нас уже нет возможности писать длинный текст, в принципе, это не всегда и нужно. Набирайте название, также поставьте доход на автопилот, ну или любое другое, которое на ваш взгляд будет отражать смысл этой системы и повысит продажи. Далее галочку вы не ставите, жмете далее. Также формируется страница для серфинга. Вы добавляете средства на ваш счет по указаниям системы и люди начинают просматривать ваше сообщение, кликать, покупать. Вы начинаете получать свой доход. Итак, хороший очень ресурс, я вам его рекомендую. Однако здесь стоит помнить, что все расчеты ведутся в долларах. Какие еще варианты можем рассмотреть? Открываем наш текстовый документ «SEO Sprint». Давайте посмотрим, что это за сайт. Итак, для того, чтобы зарегистрироваться на SEO Sprint, жмем кнопку «Регистрация». Здесь необходимо ввести ваше имя и ваш адрес электронной почты, а также вот набор букв, которые вы тут видите. После того, как вы нажмете кнопку «Продолжить», вам будет предложен небольшой тест на знание правил этого ресурса. С правилами вы можете ознакомиться, вот ссылка на правила. Там нет ничего сложного, на прохождение теста вы буквально потратите не больше 5 минут вашего времени. После того, как регистрация пройдена, у вас будет логин и пароль для входа в систему. Итак, мы вошли на сайт SEO Sprint под нашу учетную запись. Здесь необходимо нажать слева «Управление рекламой». И здесь у нас тоже есть несколько вариантов. Это платные письма, тексты, как вариант серфинг. Начнем с серфинга. Нажимаем «Разместить ссылку». Здесь вы пишете заголовок. Мы будем на стандартном варианте проверять. «Поставьте доход на автопилот». Краткое описание. Пишем от 1500 рублей в день. Я пишу это в качестве примера. Опять же, напоминаю. URL сайта. Время просмотра. Можно выбрать стандарт на 20 секунд, чтобы стоимость не повышалась. Выделять ссылку не обязательно, по вашему желанию. Последующий переход на сайт желательно выбрать. Аудитория смотрящих можно оставить все пользователи проекта. Итак, здесь вы видите стоимость одного просмотра. 0,043 рубля. Таким образом, 10 тысяч просмотров будут стоить всего 430 рублей. Соответственно, 5 тысяч еще в два раза меньше, чуть более 200 рублей. В данном разделе вы можете ничего не менять будет показываться абсолютно всем пользователям. Далее жмете «Я согласен с правилами», нажимаете «Сохранить». Что же получается? У вас создается такая же картинка, здесь будет заголовок, то, что вы писали во второй строке, стоимость за один клик и будет кнопочка «Пополнить». Вы нажимаете на эту кнопку. Вводите сумму, которую хотите ввести, нажимаете кнопку «Оплатить» и далее следуйте указаниям системы. После этого показы автоматически запускаются. Рассылка писем. Создаем рассылку. Это больше похоже на создание платных писем, как мы смотрели на сервисе в MML. Пишите заголовок письма, текст письма и можете также задать контрольный вопрос с правильными или ложными вариантами ответа. Доставляем каждые 24 часа. Время также можете оставить 20 секунд, этого вполне достаточно. Вы можете выделить письмо или не выделять его. Последующий переход на сайт лучше выбрать. Смотрят все пользователи проекта. Дополнительный таргетинг мы не задаем. Как видите, стоимость здесь уже повыше – 73 копейки, точнее 7,3 копейки за один просмотр и на 10 тысяч рассмотров это будет стоить уже 730 рублей но вы можете взять меньше либо можете использовать серфинг выбираете я согласен с правилами нажимаете сохранить все пополняете бюджет и рассылка начинает отправляться по тому количеству адресов которые вы выбрали какие еще варианты сайтов мы можем рассмотреть vip нет в принципе ресурс очень похож на сеоспринт практически под копирку Здесь вы делаете то же самое, единственное, что аудитория несколько отличается, поэтому здесь есть люди, которых нет на SEO-спринте, нет на vmm -мэйле. Поэтому аудитория шире, больше вероятность, что люди заинтересуются данным продуктом и принесут вам, соответственно, доход. Плюс мне еще нравится ресурс SEO-fast. Также кликаете, переходите на страницу. Здесь также необходимо пройти регистрацию. Регистрация стандартная, не латинскими буквами, ваш действующий адрес электронной почты, повторно указываете вашу почту. И все. Здесь указываете цифры, которые видите на экране, жмете зарегистрироваться. После того, как вы зарегистрировались, вводите свои логин и пароль и заходите на сайт. Здесь выбираете разместить рекламу. Здесь также есть варианты динамический серфинг, оплачиваемые письма, тесты. Можете экспериментировать, но стандартные варианты это динамические ссылки и оплачиваемые письма. Давайте посмотрим, как создается ссылка здесь. Выбирайте динамический серфинг, выбирайте заголовок письма. Ну, рассмотрим на том же примере. Поставьте доход на автопилот. Краткое описание ссылки. Деньги ждут. URL. Время просмотра 20 секунд. В принципе, можно выбрать и 15. Это существенно сэкономит ваш бюджет, а на эффективности навряд ли сильно скажется. показывать в начале списка. Я бы рекомендовала выбирать эту опцию. Активное окно не обязательно. Уникальный IP. Выбирайте, да, стопроцентное совпадение. Аудитория смотрящих все пользователи. По половому признаку все. Ротики не содержатся. Все, смотрите, здесь стоимость одного просмотра составляет всего 0,030 рубля. Получается, что 10 тысяч просмотров на данном сайте в формате серфинга обойдут вам всего в 300 рублей. Это примерно в два раза дешевле, чем тоже количество просмотров писем на вымомеле. Эффективность можете сравнивать сами. И, на мой взгляд, эффективность высока и там, и там. Но здесь каждому что больше нравится. Нажимаем кнопку «Создать», напишет, что серфинг успешно задан, создан и отправляет вот на такую страницу. А, прежде всего вам необходимо пройти проверку. Нажимаете «Пройти проверку». Теперь вам необходимо только нажать на кнопку «Пополнить», ввести сумму, которую вы хотите выпустить на рекламу и нажать кнопку «Оплатить». Все в в целом система везде похожая, но эти сайты показывают очень высокую эффективность и позволят вам зарабатывать хорошие деньги. На этом и причем начать можно уже сегодня, не откладывая на потом.